А, дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Несмотря на то, что за окном у нас снег и еще зима, но мы уже начинаем думать про весну, уже потихонечку приходит весеннее настроение, и наша школа подготовила для вас замечательные сюрпризы. Мы подготовили для вас три фэн-шуй бокса Это такие подарочные коробочки, в которых будет, будет эм, все для активации определенных зон, энергетических зон вашей квартире. Их можно Будет, ну, Мы пытаемся их успеть вам разослать, всех чтобы все они пришли к вам к 8 марта. Естественно, те коробки и те темы, которые вы закажете. Их можно купить по отдельности, их можно купить все вместе. Вы можете купить коробку для себя в подарок самой себе, любимой на 8 марта. Или своей подруге, своим родственникам. У каждой коробки будет своя тематика. ну В принципе, три тематики. То есть у нас одна коробка для отношений, для привлечения отношений или для укрепления тех отношений, которые есть, одна коробка для здоровья и один фен-шуй-бокс у нас для изобилия, для денег и для удачи, денежной удачи. Эти подарки будут интересны и тем людям, которые любят талисманы, которые вообще любят символический фен-шуй. Также, мне кажется, эти коробки будут интересны, подарочные коробки будут интересны и тем, кто ну вообще никакого отношения к фэн не имеет, но будет приятно получить такой замечательный м -м, подарок на 8 марта. Итак, вот я сейчас как раз еду за этими коробками, решила сделать... Такое небольшое видео, сейчас я их заберу и вам запишу дальше видео и расскажу вам поподробнее, для чего они нужны и что с чем применяют и как это применяют. Итак, всем хорошего настроения, скоро весна и э, заказывайте подарки для вас и для ваших близких. Дорогие друзья! Сейчас забрала все подарки к 8 марта, полный багажник у меня их, вот, и думала, сейчас я по дороге где-нибудь остановлюсь и прям распечатаю вам коробку и покажу, какое там все красивое, какое все замечательное. Распечатала я эту коробку, посмотрела и поняла, что э, вот по дороге не выйдет у меня рассказать. Уж больно, посмотрите, какая красота. Каждый кристалл, видите, с мантры. Не знаю, видно ли это или не видно. Кристаллы с мантры. Все, ну, естественно, кристаллы. Каждый кристалл äh, подходит под тему коробки, естественно. Естественно... В каждой коробке свои божества, вот такие вот красивые. Эм, свечи, еще там штучки для активаций И я решила, что нужно все-таки записать, наверное, полноценное для вас видео будет. Сейчас приеду домой, сделаю с хорошими слайдами, расскажу поподробней, э, как, для чего, что нужно, как будем мы потом с вами это все активировать конечно секретики расскажу потом на мастер-классе для тех кто уже эти, эти подарки приобретет Ну, в общем продолжение следует ну что друзья мои начинаем разбор коробок Итак, коробочка для любви что мы в ней видим? Утки-мандаринки, такие красивые. Утки-мандаринки используются с древних времен в качестве символа и мощного амулета для привлечения любви изображают но ну, там на пану или на статуэтках они всегда парны всегда неразлучны ну и в общем-то в природе надо сказать что они такие существа моногамные. если они себе выбирают пару то это на всю их жизнь и поэтому и отношения пары использующие эти талисманы становятся прочными и верными амулет помогает определиться в выборе достойной жены или мужа облегчить период привыкания к другому человеку и увидеть в нем самое прекрасное вообще хочу сказать что любой амулет он начинает работать действительно тогда любой талисман когда мы его ставим в правильное место и именно на мастер-классе мы с вами будем учиться ставить все в правильное место кристалл с мантры вот, вот так вот он будет выглядеть у нас с вами я считаю самое мощное оружие, это кристалл любви, это такой волшебный талисман, способный привлечь в нашу жизнь любовь, чувства, сохранить те чувства, которые есть. И хочу сказать, что все, конечно, эти предметы работают по определенной, по определенной схеме, в определенном месте, в определенное время, про которое я вам обязательно расскажу. Но если вы просто хотите приобрести эти предметы и украсить ими свой дом, и, знаете, как вот закольцевать свою энергию, свое желание, свое чувство на каком-то из талисманов, то, конечно, это можно сделать. Там, в каком-то даже и произвольном порядке. Мы видим талисман «Фортуна». Следующий талисман называется «Колесо Фортуны». Этому талисману под силу привлечь к своему владельцу удачу всех видов. Применять его можно, если вы, если вы его применяете, то можно обрести различные возможности достижения успеха успехов в любых делах и начинаниях. Это касается, в общем-то, разных сфер жизни. Здесь и будет и поддержка в спорных ситуациях. Вы можете остаться в выигрыше, даже если риск очень и очень высок. Но самое главное, этот талисман дает удачу в личной жизни. Талисман способен помочь встретить среди множества людей истинную любовь и построить крепкую счастливую семью. И свеча любви. Также в этом фэн-шуй-боксе у нас будет свеча любви, но у нас не просто это будут свечи, это будут свечи с мантрами. Свеча любви, ну, любовь это состояние, которое позволяет нам жить в гармонии с собой, другими людьми и вообще этим миром. Получать наслаждение от любых дел, которыми мы занимаемся. Вообще прекрасно себя это чувствовать, радоваться каждому дню и жизни в целом. Если вы сейчас находитесь в поисках этого великого чувств великого блага, вам стоит воспользоваться силой свечи с мантрой любви, очищающей. Здесь в первую очередь применяется, конечно, очищающая сил сила огня, которая считается, что она очищает негативное пространство а мантра поселит в эту энергию в это пространство энергии любви мантра укажет вам путь ведущий к тому месту где вы встретите человека сердце которого будет биться с вами в унисон а затем поможет сохранить гармонию и чистоту чувств в ваших отношениях на долгие долгие годы если вы уже нашли свою вторую половину, но у вас часто происходят конфликты, мантра любви позволит вам найти взаимопонимание, прийти к согласию и жить в мире любви и взаимоуважения. Ваши чувства вспыхнут с новой силой и будут гореть. Для вас будут обоих, конечно, я надеюсь, бесконечно долго. Если предыдущие расставания, у многих из нас такое бывает, оставили Большие раны в нашем сердце, в нашем душе, целебная мантра любви залечит. Считается, что она лечит эти душевные раны и даст веру в будущее. Она убережет вас от разочарования, обид на жизнь и позволит в скором времени найти уже истинную любовь, несущую исключительно счастье и радость. Итак, переходим к следующему нашему фэншуй боксу, боксу для изобилия, для денег. Ну, божество, которое мы здесь разместили всем вам известно, хотейчик. -э Не просто хотейчик, -э а хотейчик -э на денежной жабе. Ну, куда деваться, если она уже так у нас давно с нами, то пусть работает. Главное, что мы ее с вами поставим в нужный сектор. И мы ее заставим работать вместе с другими денежными нашими фэншуйскими ритуалами. Кто-то их делает, кто-то не делает. Кто делает, значит это будет еще у вас один маленький талисман такой небольшой, можно сказать, амулет для для денег. Кто не делает, то вот может быть как раз с такого символического фэншуй и имеет смысл начать. Это действительно популярный фен-шуй, то, над чем многие смеются, но то, что все-таки работает, когда мы к этому подходим с подключением правильных, правильных знаний по фэн-шуй, знаний уже своих сторон света размещения в пространстве определенных секторов. Итак, если правильно разместить этого хате, то это будет хороший талисман для привлечения денег и благополучия. Можно, конечно, как и любого хатичка, там, знаете, потереть сколько я там не знаю 300 раз его по пузику и загадать желание. Если у вас когда-то срабатывало, то и на этом сработает. Но считается, что именно вот эта фигура Хатей на жабе, она приносит в дом хороший финансовый достаток. Вообще, я считаю, что к этому нужно отнестись просто как к символу денег, который, активи, которого мы активируем в определенное время и в определенном месте. Вот такой кристалл с мантрами. Дальше, куда мы с вами без э, кристалла изобилия, никуда. Кристалл все-таки э, у нас вот в этих коробках, я считаю, одним из таких э, не только красивых, но и действительно си сильных э, амулетов. Тем более, что все они, на всех них нанесены э, определенные мантры. Ну и так, кристалл это, как я сказала, красивейший талисман фэн шуй относится тоже к такому разделу волшебных камней, которые способны активизировать положительную энергию в помещении. Считается, что из-за того, что на этот кристалл попадает определенное количество света, не важно электрического или это света дневной, все это будет преломляться в этом кристаллике и активирует ту мантру, которая написана. Все-все это я вам буду потом уже рассказывать на нашем с вами мастер-классе для тех, кто приобрел эти коробки. И я расскажу, как это сделать, в какой сектор все это лучше поставить. Вообще считается, что сами по себе кристаллы, они забирают, они поглощают плохую энергию в помещениях и вот пытаются активизировать положительную энергию. И можно сказать, что они чистят домашнее пространство от негатива если вы нуждаетесь в деньгах вам просто будет вот необходимо такой кристалл с мантрой. он считается что очень действенный и приносит большую финансовую удачу жить свеча конечно же в этой коробке будет обязательно свеча у нас свеча с мантрой богатство эта свеча при нашем с вами правильном ее использовании в нужное время в нужном месте поговорим это с вами об этом на мастер-классе у нас что у нас будет со свечой свеча станет вашим верным помощником в очищении пространства отскопившегося в ней какой-то негативной энергии и матра будет привлекать денежную также денежную удачу из древний огонь считался стихией, способной прогонять темные силы, и зло очищать и как-то облагораживать все вокруг себя. Фаншу стихия огня почитается достаточно сильно, да, и его олицетворение свеча повсеместно используется в различных ритуалах между тем именно мантра богатство поможет нам с вами улучшить финансовое благосостояние у нас появятся силы и вдохновение для нахождения новых наиболее эффективных способов увеличения дохода вам станет гораздо легче находить источники дохода гораздо легче расходовать средства с умом которые будут к вам приходить выгодно как-то вкладывать многократно приумножать Мантра защищает вас от неразумных трат, ненужных покупок, слишком рискованных денежных вложений. Поэтому достаток ну, считайте, что достаток будет расти если есть вот такая свеча с мантрой между тем мантра богатство убережет вас от необходимости использовать какие-то знаете нечистоплотные методы для увеличения дохода потому что ваши деньги будут зарабатываться только честным путем и будут приносить вам только только радость и только чувство удовлетворения и вот такие шесть монет у нас будет следующий амулет в этом фен-шуй боксе будет а, так называемая подвеска 6 монет но ну, тоже а, сильный денежный талисман а, фен-шуй отвечает за привлечение финансовой стабильности число а, 6 вот этих шесть монеток на, свя а, на связке а, на связке они дают а, человеку помощников небесных помощников которые помогают ему в изобилии они должны быть обязательно связаны ну, вот, правильным узлом как вы видите и обязательно красной нитью которая активирует собственно говоря эту удачу и и процветание вашей жизни так а сейчас у нас коробочка для здоровья слон бокс фэн-шуй бокс для здоровья в нем будет статуэтка такого божества маленького божества слона слон это талисман который защищает от неприятностей, от недугов и от болезней. сам по себе слон может быть не большую работу выполняет знаете слоники мы все любим слоников но при правильном размещении этого слона мы получим нужный нам результат. Божество. Божество вот такой у нас слон. Такой у нас кристалл с мантрами. Дальше наш любимый кристалл. Кристалл для здоровья. Один из самых популяр, популярных символов здоровья фэн-шуй является так называемый Будда Медицины. Это могущественное божество, способное согласно преданиям исцелить одним лишь прикосновением. И вот принято считать, что обереги с его матрой, при помощи которых можно обратиться к великому лекарю за поддержкой, способны восстановить и защитить, защитить как физическое, так и душевное здоровье своего обладателя. Данный талисман объединил в себе магическую, магическую мощь как мантры Будды, так и самого кристалла Фэншуль, трансформирующего негатив, вот, как мы уже говорили, отрицательные ци в положительную, то есть он обладает таким двойным эффектом. Талисман может быть одинаково эффективен в самых различных ситуациях то есть если у вас ослабленное здоровье то считается что он укрепляет какие-то защитные силы механизма которые уже помогают противостоять любым недугам если его применять во время болезни то болезнь будет протекать легче быстрее быстрее приходит выздоровление если использовать его после выздоровления то процесс восстановления проходит достаточно быстро Действуя таким образом, амулет способен наделить своего обладателя великолепным самочувствием, бодростью и таким неисчерпаемым запасом жизненных сил, потрясающей физической выносливо выносливостью. Повышенной работоспособностью и долголетием. И вот такой у нас талисман с тыквами ВУ. Итак, у нас с вами в фэн-шуй боксе для здоровья будет еще обязательно подвеска. Три, а, только у нас, правда, три. Да, здесь пять три тыквы у нас будет. В УУ. Один из самых известных символов здоровья фэн шуй является тыква горлянка. ВУЛУ. Вы, наверное, знаете. Она оказывает благоприятное воздействие и помогает в, скорей, в скорейшем выздоровлении горлянка Улу защищает дом от неблагоприятного воздействия летящей звезды двойки часто спрашивают что с этой двойкой делать вот особенно этот талисман фэн окажет значительную поддержку и поможет скорейшему выздоровлению то есть если есть нуждающиеся то конечно это такой вот ну, замечательный амулет свеча ну и, конечно, в этом фэн-шуй-боксе обязательно у нас с вами будет свеча здоровья. Самый простой, надежный, эффективный метод очищения служит как мы уже говорили, именно стихия огня. Его сила способна не только уничтожить отрицательную энергию, но и трансформировать ее в положительную облагораживает атмосферу дома, насыщает ее энергией такой, здоровья, энергетических каких-то хороших энергетических потоков. Биджа-мантра имеет защитную силу, которая будет охранять ваш дом и семью от воздействия любых негативных сил, будь то болезни, неудачи, несчастья или же злые козни недоброжелателей. Вот такие, друзья, у нас с вами предметы будут в фэншуй-боксах. Все это будет у нас, конечно, красиво упаковано, как вы видели. Это будет праздничная такая красивая упаковочка, которую будет приятно получить на 8 марта. И также вы получите в подарок мастер-класс по активациям, как их активировать. Вернее, вы получите мастер-классов, а подарок не будут еще и эти бокса. Так, друзья, встречаемся с вами уже на мастер-классе по активации всех этих талисманов в нашем доме, в нашей жизни. Хорошего вам настроения. С вами была Пугачева Наталья.